Благотворительные акции проходят во многих учреждениях Кавказского района. В минувшие выходные неравнодушные прихожане храма Архангела Михаила в станице тимежбекской организовали ярмарку. Каждый желающий мог приобрести угощение за символическую сумму, с которой не жаль расстаться. Все средства с благотворительной ярмарки направят в фонд помощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Настоятель храма Архангела Михаила отец Сергий поздравил всех прихожан с Днем памяти Жон Мироносец и рассказал об истории праздника. Сегодня вся церковь вспоминает тех женщин, которые пришли к гробу Господню, не побоявшись ни стражей, ни осуждений, ни какого-то зла. В свою очередь атаман Кавказского районного казачьего общества Олег Ляхов поблагодарил протерия отца Сергия и преподнес в подарок посох. Я хочу от лица всех казаков нашего Кавказского районного казачьего общества поблагодарить отца Сергия, за то, что под его ограблением наше общество развивается, за то, что наши казаки чувствуют глубокую духовную силу. Проявившим себя казакам Олег Ляхов вручил почетные грамоты от главы Кавказского района Виталия Чкаласова. На территории храма организовали выставку творческих работ детских объединений. Участие в ней приняли воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот». Ребята представили полноразмерные макеты оружия и предметы, найденные на полях сражений. В казачата ДВПК «Патриот» подготовили номер и показали свое мастерство владения шашкой. Анастасия Пономренко, Алексей Ищенко. Новости. Кавказский район.